Доброе утро, уважаемые будущие сотрудники. Вы находитесь на сайте Продвижение Плюс. Этот сайт изначально создавался как сайт для поиска работы инвалидам, как биржа труда для инвалидов. Планировалось размещение вакансий, резюме, и был он ориентирован на поиск работы по душе, то есть кому что понравится делать не только в интернете, но и э, в, ре, в реальности, так скажем. Но, к сожалению, не все это могут себе позволить. Мне в свое время очень нравилось работать водителем трамвая, но, получив инвалидность, я уже это делать не могу. Потихоньку я начал в интернете искать работу и решил для себя что буду создавать сайты на бесплатной платформе Wix так как для программирования у меня для более сложных систем не хватает пока знаний и создавать сайты и продвигать их в основном для своей деятельности курьерской я делал первый мой сайт курьерский. А теперь же у меня так и осталась эта работа курьерская. До сих пор продвигаю курьерские сайты и свой, и партнеров. И все это, в общем-то, дов, довольно-таки неплохо получается продвижение. Но как, частному, как у частного курьера у меня заказов пока э, не очень много, потому что частному курьеру мало кто доверяет. Вот. Таким образом, постепенно это с 2014 года был задуман этот сайт, и теперь э, я решил сделать платформу э, для продвижения сайтов. Мы ищем заказчиков и продвигаем их на нашем сайте. Размещаем ссылки на сайте и на других ресурсах. Также в наших группах продвигаем группы заказчиков. Все это достаточно просто. то есть Распространять информацию в интернете вы можете... В своих соцсетях среди своих друзей, также в группу ВКонтакте а, определенных. Вот сам, собственно, сайт. Кому-то может быть а, по душе немного, немного другая работа. Сами понимаете, что м, ходить по сайтам, да, размещать ссылки м, не каждому может понравиться. Может кому-то более творческое что-то. Но я считаю, что создание сайтов на Wix, например, э, там присутствует элемент творчества, там можно выбрать дизайн, можно выбрать какие-то вещи такие. Ну, я не скажу, что у меня дизайн такой уж такой уж более-менее хороший. Вот, а теперь о работе. Да, действительно, здесь <coughs> я считаю, что <coughs> подработка для инвалидов у нас не работа, а именно подработка. Почему? Потому что у нас заказчиков пока мало поэтому и соответственно оплата у нас тоже невысокая но почему эта подработка достойная потому что на сайтах где предлагают большие заработки вы можете как я сам ходил по таким сайтам да вы можете там выяснить для себя такую вещь, что в результате вообще ничего не, не получите. Кроме спама в свою почту, такое тоже бывает. А у нас научиться всему тому, что мы делаем, да, это очень просто. И создание сайтов на Wix, и размещению. Размещению ссылок это тоже ну поделиться, да, например, информацией, это достаточно просто. А в основном, ну, скажем, скажем так, почему я набираю в команду инвалидов, да, с розовой справкой, потому что у нас в будущем планируется создание Фирмы, да, которая предоставляет работу инвалидам. То есть я хочу это все поставить на государственную основу, чтобы государство а, нам а, оказало поддержку. Потому что у нас а, получается так, что мы предоставляем подработку, а, а средства пока, пока что у нас а, лимит ограниченный. А в нашей группе ВКонтакте вы можете Uh, ну, написано на регистрацию на сайте, но в принципе вы можете uh, как быть зарегистрированным тут, uh, как таковой регистрации здесь нет. Здесь есть раздел сотрудники, uh, где показано, вы можете разместить свою такой небольшой блок, чем вы занимаетесь. Вот, и здесь вы можете видеть, сколько заработано. Я здесь не зарабатываю, я зарабатываю а, курьером и а, на, еще на другой работе. А, поэтому мне... Ну и пенсию, естественно, получаю. Поэтому мне важно, чтобы заработали, подработали вы хотя бы а, немного, да? Для кого-то и тысяча в месяц. Это не лишние деньги. Но сейчас у нас настоящее время. Как вы можете прочитать в разделе обучения. Мы набираем сотрудников для дальнейшей работы. На нашем сайте. Там будет... Именно если вы думаете, что все это сложно, там будет именно показано и рассказано вам все, что делать надо, как правильно делать. И за это обучение вам будет оплата по истечении трех месяцев обучения. Уроки будут небольшие, три раза в неделю. Обучение, может быть, начнется, скорее всего, даже не с августа, а с сентября, я думаю. Или, может быть, даже с октября. Все зависит от того, сколько у нас будет а, обучающих материалов. Хватит ли нам на три месяца, три раза в неделю этих материалов. Что-то, может быть, нам помогут а, на, наши коллеги, партнеры из SEO-агентств, потому что я к ним тоже обращался, говоря, что мы не являемся их конкурентами, потому что у нас продвижение, внешняя оптимизация, то есть у нас более такая простая работа, и мы... В случае, если мы не сможем справиться, мы рекомендуем кого-нибудь из наших партнеров, профессиональных SEO-оптимизаторов. И они таким образом для нас не конкуренты, а на наши партнеры. Вот. И от них же мы их приглашаем как наших учителей, стать нашими учителями. Ну, присутствие на всех занятиях обязательно, это, в принципе, вы не пугайтесь, потому что потому что это все будет в записях, да, в видеозаписях, которые вы в любой момент можете посмотреть на ютубе, на моем канале или здесь, на этом сайте, вот, планируется. Можно подать заявку на обучение нашей группе ВКонтакте. Вот она называется «Мой заработок в сети», но это не она так называется, потому что э, не, не, это не о том, как заработать в сети миллионы, как стать богатым. да, Это не из этой серии, поэтому вы можете видеть, что у нас э, здесь описано... Э, как мы проводим, да, компании наши. И инвалидов, да, принимаем, потому что государство помогает таким фирмам, которые принимают на работу инвалидов. Это, конечно, сложный процесс, потому что там Возможно потребуется официальное трудоустройство, но пока нам государство не помогает, мы справляемся сами. Вот И, и здесь мы рекламируем в наших группах различные, различных наших первых заказчиков, которые, которых мы продвигали за отзыв. Мы Пробовали их продвигать и довольно-таки успешно. О чем можете посмотреть, если кому интересно. Да, и сайты, и мои сайты на Виксе, и сайты наших заказчиков. Не все, правда, но некоторые продвигаются в, в поисковой системе Google. И... При, при, при случае, если мы найдем а, преподавателей, то преподавателем будет оплата за урок. Длительность будет урока не 45 минут, я думаю, а где-то полчаса или может быть может быть даже и меньше. Вот, и мы здесь, я здесь сделал пробное видео, как... начало создания сайтов на Викс и у меня будет серия, потому что я, в общем, создаю сайты на Викс. это довольно просто, но надо, конечно, посидеть, посидеть и подготовиться к этому заранее, то есть подобрать фотографии, тексты, научиться писать, поэтому... Такая работа скажем так простая, но она не такая быстрая. Вот как проводится у нас Как проводится у нас сама работа и оплата? То есть вы в любое свободное время, когда у вас есть 10-15 минут, заходите на сайт, на наш. У нас два сайта есть, страничка наша рекламная и вот этот сайт. Заходите на этот сайт и здесь вы читаете информацию всю. Здесь же в разделе резюме Здесь написано обо мне, но здесь могут быть ваши резюме размещены. У меня там довольно-таки практически вся трудовая биография описана. Но здесь мы можем сделать отдельную страничку, даже в разделе сотрудники, работники. И здесь мы можем сделать... Вот здесь у нас есть еще группа для инвалидов. Такая страничка. А здесь группа ВКонтакте, где есть вакансии резюме это моя группа для инвалидов которых которые уже что то делают умеют которых есть ну, в интернете или что то делают руками а могут предложить туда свои товары и услуги <связь> также вот есть такое сообщество также помощь есть тут по инвалидам могут выдать одежду бесплатно. И фонд Лучшие друзья России я, честно говоря, уже не помню, что, что там, но я увидел его. Мне понрав, понравился этот фонд. Вот. Таким образом, вы заходите на сайт и смотрите тут, что вам интересно. Основная работа проходит. У нас здесь, на странице «Шалаш». Вы заходите на страницу «Шалаш». Ну, кто работал на э, сайтах почтовика, да, он знает, что там м, есть сайты, определенные список, да, и там есть задания, письма. Но это все, как бы, кому-то может быть уже известно. У нас работа... Отличается, ну, немножко она похожа, наверное, да, на эту работу, но также отличается чем? Тем, что вы э, смотрите страницу шалаш, проходите по ссылкам, да, которые на странице шалаш у нас размещены. Но в скором времени у нас э, будет э, немножко тут все по-другому. Потому что некоторых заказ, некоторые заказчики уже, скажем так, про нас, может быть, даже уже и забыли. Поэтому с ними мы ну, куда-нибудь отдельно. Мы их, конечно, не бросим. Мы их куда-нибудь отдельно поместим. И там они у нас будут. Так как мы, в общем-то... Им благодарны, потому что они нам доверились и написали отзывы о нас. Не заказные отзывы, а отзывы такие, какие есть. То есть, если плохо было, то писали плохо. Если хорошо, писали хорошо. Вот. Можем сделать картинку такую, анимацию можем сделать. И вот сайт наших партнеров, профессиональных оптимизаторов. Вот группа тоже работает для инвалидов. Здесь в свое время я искал подработку и э, вакансии тоже размещал. В настоящее время вот еще требуются в Санкт-Петербурге курьеры. Вот в эту фирму можете сюда зайти, если кто может работать курьером в Санкт-Петербурге, у кого есть. Льготный проезд по инвалидности или пенсионеры, которые чувствуют э, достаточно сил, э, могут э, позвонить, зайти на сайт. Вот даже лучше э, зайти на сайт этот. И в разделе вакансии э, все написать, э, э, информацию да, свою. График очень гибкий, то есть э, как вы можете по вашему дням, Потому что спрашивают вас каждый день, работаете ли вы или нет. То есть все понятно, что инвалид он может один день чувствовать себя плохо. Или даже два дня, да, или три. А другие дни он может работать целую неделю, выполнять по несколько заказов. Заказы оплачиваются курьерские очень хорошо. Я считаю это самое лучшее курьерская служба для нас. Потому что я работал курьером много лет и работаю уже до да, более 10 лет работаю. И лучше этой фирмы я не встречал. Потому что я, как вам уже говорил, пробовал самостоятельно создать курьерскую службу и работать. Но, так как у меня нет юридического оформления, да, то курьеру-участнику Доверяют немногие. Поэтому я вот рекомендую для курьеров вот, этот, вот эту подработку. Вот, Ну, кто-то может, конечно, подрабатывать. Сейчас у нас есть достависта, на юду подрабатывать. Но вы, кто работал курьером на этих сайтах, вы там знаете все плюсы и минусы. Теперь вернемся мы опять к работе нашей, да, вот и вы проходите по ссылкам. А, тоже это занимает, ну буквально а, сколько сможете, можете по одной ссылке, по две, по три. То есть в среднем у нас оплата, как бы не в среднем, а вообще она у нас такая оплата: один час сто рублей. Но вся эта оплата а, она растягивается, то есть один час в день сидеть, я не знаю, имеет ли смысл. Наверное, имеет смысл через день, через два заходить, смотреть вот наши два сайта и сайты заказчиков. Потом, если вы выберете себе какой-то сайт, который вам понравился, для которого вот этот сайт, допустим, здесь стоит ссылка наша реферальная, как бы мы получаем проценты от заказчиков, а вы можете поставить ссылку свою, то есть зарегистрироваться на сайте, на этом, и там будет партнерская программа, и размещать свою партнерскую ссылку, то есть не мою, а свою, получая от этого если кто-то пройдет по вашей ссылке и сделает заказ, получая от этого свой, свой процент в дополнение еще к оплате на, на моем сайте. Работе на моем сайте. Вот. И выбираете таким образом любой, любой проект и работаете уже дальше с ним. То есть, либо это будет сайт немецкого языка. Может быть, это, это будет э, другой, другой какой-то сайт. Сами посмотрите и сами выберите себе э, э, дело, дело такое. Ну, пока, в принципе, у нас здесь не, не так много их еще сайтов. Вот здесь есть еще... Э, Школа любви, курсы любви. И скоро будут вебинары бесплатные, серия из пяти коротких вебинаров. Очень хочу посмотреть и жду, и с нетерпением. Вот буквально 15 июня дай, дай бог это все начнется. Также э помощь психолога. Но это для э, инвалидов, э, конечно, я даже, я даже сам э, не могу себе позволить, но это, э, если мы найдем заказчика, то это будет очень-очень хорошо. Вот таким образом вы выбираете, да, и уже с этим сайтом вы работаете, делитесь в соцсетях и а, еще, ну, после обучения вам будет более понятно, как размещать ссылки, что еще можно сделать с сайтом, да, куда его можно разместить, чтобы о нем узнали как можно больше людей. Как найти целевую аудиторию вот и таким образом вы работаете работаете месяц и получаете оплату в конце месяца оплата у нас оплата у нас здесь написано что составит она 3000 рублей в месяц но при наличии заказчика но ну, это безусловно так и будет но пока пока у нас м, на лето так как планируется обучение а пока у нас э, работа есть подработка там так скажем, для э, двоих э, человек, которые могут попробовать заодно и работать, и обучаться. Вот, потому что еще в июле, в начале июля будет перерыв в работе э, небольшой. Вот, а дальше мы начнем уже более плотно. В среднем, в среднем сейчас у нас сотрудники получают э, около 2000. Ну, в среднем даже, даже так скажем, тысячу рублей. И если какие-то заказы срочные есть, то получают 2000. Но это у нас сотрудники, которые умеют уже кое-что делать. Вот так вот так, таким образом у нас проводится это все работа. Так что я вас жду с нетерпением, потому что сайт этот сделан для вас, не для, не для моего заработка. Это у меня как бы я сам учусь и создавать сайты, и группы делать и продвигать, и группы, как, ни, как это ни странно, продвигаются, хотя там и человек не так много. Даже пять человек всего в группе, но она, однако, на первой странице Google почему-то оказывается. Причем по нужному запросу. Это очень даже хорошо. Вот, поэтому жду вас на обучение. И в дальнейшем жду. А после обучения вы можете работать самостоятельно. Обучение у нас не подразумевает то, что вы нам, как говорится, ничего не должны. Вот, если кому-то что-то не понравилось, он может поучиться, получить свою оплату за обучение и уйти в свободное плавание. А кому-то, если понравилось, может остаться на нашем сайте и продолжить с нами работу. Вот, всего доброго. Спасибо, ой, спасибо вам за внимание, э, что вы прослушали такую долгую... Долгое вступительное слово. Вот. Всем удачи в поиске работы, и как у нас, и та, та, также, и может быть, более какой-то для вас подходящий. Если у вас возникнут какие-то трудности с работой именно у нас, вы можете написать мне, и я попробую что-нибудь придумать с вакансиями но в основном я знаю по Санкт-Петербургу а в других городах что-то что посоветовать но ну, возможно там будет какая-то работа поищу может быть в группах других городов в общем постараюсь вам помочь найти работу вот спасибо за внимание с вами была команда продвижения плюс всего доброго, а до новых встреч!